Российская сторона не будет поставлять газ недружественным странам бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях. Заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эксперт газа включает в себя поставки, оплату, предведение балансов. А это процесс растянутый во времени. Как раз прорабатываются, прорабатываются между ведомствами, с Газпромом, и потом уже будут четкие временные рамки определиться. То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всей европейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Поскольку Запад усиливает санкции и усиливает давление на Россию, соответственно, Россия должна предпринимать какие-то ответные действия. Поэтому аргумент о том, что ранее подписанные договоры Россия обязана соблюдать в любом случае, они в связи с действиями Запада теряют тоже смысл. Дело в том, что на данный период санкции введены уже максимально. Об этом, в частности, говорил президент Байден, который сказал, что Соединенные Штаты усилили максимально давление на Россию с точки зрения экономики. Поэтому говорить о том, что могут появиться какие-то совершенно неожиданные санкции, которых ранее Россия не видела, достаточно сложно. 23 марта президент Российской Федерации поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных. В него вошло 48 государств. Но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла. Это целесообразно, и э, до сих пор это решение не принималось э, исключительно в силу того, что э, при заключении контрактов э, наши партнеры, наши контрагенты э, были против использования рубля в качестве средства э, расчетов. Конечно, им удобнее рассчитываться той валютой, которая, которую они сами э, производят, сами печатают, и расплачиваться ею э, со своими поставщиками. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристин Линдер рекомендовала немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро. Симонов Тимур, Универ -ньюс.